Um, Приветствую всех! Сегодня тема урока – это игра упражнений с правильными движениями рук и звуковым представлением. Я советую открыть также sound. дополнительные ноты, которые вы найдете в учебнике, в описании плейлиста Хортепиано Академии Пьяно Перед тем, как начать, я бы хотела заметить, что новый принцип группировки, гамм, арпеджио и аккордов, которые вы увидите в нотах, помогает легче понять движение локтя и группировку фразировки. При выполнении каждого упражнения всегда напоминайте себе расслабить руки, особенно если левая рука имеет сильную тенденцию поджиматься. Так что, так что все время проверяйте, что ваши руки свободные, слабые, легкие, пустые, как медуза, никаких усилий. Ну хорошо, начнем с гамм. Выполните движение запястья вправо, когда вы идете наверх. Так что влево, вправо, вправо, вправо. И влево, когда идете вниз. И как видите, идущие в одном направлении ноты играются на одном движении запястья. Я не возвращаю запястье обратно. Также несколько слов о подкладывании первого пальца. Когда правая рука идет вниз, и левая рука наверх. Когда вы начинаете подкладывать палец, проверьте, что вы не поворачиваете запястье обратно. Кейс должна сохранять ту же позицию. И еще, когда вы перекрещиваете палец, вот здесь не удерживайте большой палец до самого конца. Поэтому, если вы чувствуете неприятное ощущение, отпустите палец, не держите его. Для левой руки я не меняю направление запястья. Light. И как только я чувствую лишнее напряжение, я отпускаю ноту. Заметьте, я не играю стаката, это больше похоже на нон legata как бы... В общем, держите это на уме. А теперь по поводу локтя. Введите локоть на первой, третьей, пятой нотах в каждой октаве. Если играем наверх, это до соли, и вниз это доля фа. И когда вы играете, внимание к локтю, не поворачивайте его обратно, сохраняйте единую линию. You and when you come back... И когда вы возвращаетесь точно так же. И последнее о торсе. Поведите немного торс в начале каждой октавы. Это so вам поможет лучше балансировать и you know, также сохранять небольшое расстояние между um, торсом и плечом для движения локтя. Теперь я сыграю руками раздельно, с движениями запястья, локтей, и торса, затем руками вместе, и точно так же yeah, вам следует играть no. so <laughs> Не забудьте апельсин, это поможет концам the пальцев the быть более цепкими во время игры с расслабленными руками. Пока что вы не развили естественное ощущение концов пальцев, это поможет. Не обращайте внимания на вот эти разрывы, все будет в порядке. В итоге вы почувствуете, что локоть просто ведет предплечье. В арпеджио введите запястье вправо, когда идете наверх, и влево, когда идете вниз. Не Опять давайте поговорим о подкладывании пальца, когда правая рука идет вниз и левая рука наверх. Убедитесь, что вы не разворачиваете запястье при игре большим пальцем. И что вы не передерживаете большой палец. Видите, я перекрещиваю палец немного, и когда чувствую небольшое напряжение, я отпускаю палец. Так же, как и в гаммах. Движение лукса выполняйте на каждой первой ноте в основном И, наверное, мы можем добавить еще одну ноту для смены позиции. Первую ноту, идущую в противоположном направлении, как бы вторую ноту. Так что вводите локоть на этой ноте. И опять на первой ноте. Октавы. И когда вы играете всю последовательность, вы не останавливаете здесь, а переходите в минор. Здесь также на развороте уводите локоть на первой ноте идущей вверх. Правая рука будет выглядеть следующим образом. И по поводу торса, наклоняйтесь немного на первой ноте каждой октавы. Начните немного левее, Sorry. далее локоть торс, локоть торс, локоть торс, локоть торс. Теперь фенос... я сыграю руками раздельно вместе, и вы повторяете за мной. Давайте перейдем к быть, К упражнениям ганонам. Запястье. Влево, вправо, вправо, вправо, влево, влево. Локоть ведется таким же образом, как указано в нотах. И Не обращайте внимания на фразировочные лиги, нас только интересуют обведенные ноты для смены позиции пока что. И опять уводим торс на первой ноте каждой октавы. Как только достигаем до, уводим торс справа немножко. Сыграем сначала руками раздельно и потом вместе. Here, move again, torso back. Okay, now um, I'm gonna skip left hand. Let's play just both. Давайте, руку, Keep your hands absolutely alive. Напоминайте себе, руки абсолютно легкие, пустые. И в следующем ганоне уводите запястье следующим образом. Все время влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Локоть, как вы видите, здесь вправо, теперь влево. И опять, как только вы перешли к новой октаве, немного передвиньтесь вправо. Давайте я сыграю двумя руками сразу. Torso here. No here. Sure right fully... Проследите, что в правой руке вы выводите запястье вправо, и затем здесь. Октавы в so, um, uh, запястье. Влево, right, вправо, вправо, вправо, вправо. Влево. Теперь, если ваша рука недостаточно широкая, ваше запястье будет зажиматься. Потому что большой палец не даст возможности полностью разворачивать запястье. Так что для свободного движения запястья вы можете отпустить большой палец, когда идете наверх, и отпустить пятый палец, когда идете вниз. Это не принципиально, какой палец вы отпускаете, первый или пятый, вы можете выбрать любой палец. Но для моей руки это не было очень комфор комфортно. Я чувствовала, что зацепляться за нижний палец. Когда вниз, более Также для правой руки наверх цепляться за первый палец, вниз за пятый. Okay. Um, Движение локтя так же, как и в гаммах, на первой, третьей пятой нотах, когда идем вверх и вниз. Я не думаю, что мне необходимо отпускать клавишу, потому что у меня достаточно места для движения запястья. Здесь, и опять не возвращайте локоть, останьтесь там же. В итоге локальность создаст одну линию, которая будет вести руку. И когда вы приходите к новой октаве опять, победите немного торс справа, влево. Я сыграю руками раздельно, и вы повторяйте за мной. И последнее. Мы играем сейчас на белых клавишах. Но когда вы будете играть в других тональностях, Where black keys are involved, then try to играйте на this вот этой, line, этой линии. Если so so вы не играете по диагонали, это сохранит вам массу энергии и время. Также убедитесь, что ваши руки абсолютно свободны. Так абсолютно sure light. And do Руки легкие и нежные. And the last one is И переходим so, к аккордам. Again, Запястье left, влево, right, вправо, right, вправо, right, вправо, left, вправо, вправо, влево, влево. Вправо, вправо, влево, влево. Так же, как и в октавах, если вам необходимо больше места для движения запястья, просто отпустите первый или пятый пальцем. Наверное, лучше видно на примере левой руки. Когда идем вниз, отпустите первый палец. Локоть. Здесь нам нужно уводить локоть на каждом аккорде. И обратите внимание на нижний и верхний аккорды, где мы выполняем противоположные движения запястья и локти. Например, первый аккорд направлен влево. Поэтому запястье пойдет влево, и затем нежно вводим локоть вправо. И видите, я вырисовываю как бы улыбку запястьем. Запястье влево, локоть вправо. Далее параллельное движение, запястье локоть вправо. Здесь запястье вправо и локоть влево. Затем опять запястье, локоть влево. Запястье влево и локоть вправо. И давайте um, торсом, поведем торс вместе с нижним и верхним аккордом. Руки раздельные, затем вместе. Локоть торс локаторс, ка турс ла ка Если можете удержать полный аккорд и не чувствовать зажим запястья, удерживайте. Теперь давайте перейдем ко второй части этого урока, к звуковому представлению. Мы будем выполнять три шага в этом упражнении, играя руками раздельно вместе. Мы будем представлять каждую ноту отдельно, затем представлять последовательность звуков все упражнения и играть, прислыша каждую ноту. Звуковое представление влияет на прикосновение, и прикосновение влияет на звук. И вы можете услышать, как представление влияет на звук, если я спою в разной динамике и гармонии. Например, до есть спою в до мажоре, для миноре, Помажой на пианиссимо или фортиссимо <пианиско> И точно таким же образом представление повлияет на мое прикосновение во время игры Через импульс звуковое представление посылает концы пальцев. И такая передача импульса энергии возможна только, когда руки пустые и легкие. Потому что лишнее напряжение в руках будет препятствовать, а будет как бы на пути между энергией представленного звука и концов пальца. Так что этот шланг должен быть полностью пустым и свободным, чтобы позволить воде перелиться и главное преимущество навыка звукового представления во время игры, это то, что это нам дает возможность играть со свободными, расслабленными руками и в то же время контролировать прикосновения и звук. И обычно, если у нас нет ощущения конца пальца, мы не можем э, оставаться на клавиатуре и играть с расслабленными руками. Если вы попробуете расслабить руки во время игры, вы не сможете сыграть практически ничего. Опять, это ощущение концов пальцев не приходит за один день, оно появляется randomly, постепенно, on, на различных пальцах, random, руках, в разное время. Time, random, и каждый раз начинайте занятия с прослушивания оркестрового премьеры Симфония Малер идет сразу этим видео в плейлисте в Академия Академии Пьяновелл фокусируясь на звуке тембра, скрипа, когда вы работаете над правой рукой и вилончели для левой руки, а также на качестве звука, на мягком полнозвучном тембре. Мы будем использовать эти тембры для представления звука, чтобы растягивать и глиссировать звук, потому что тембр фортепиано довольно сложно растягивать. И так как ощущение представленного звука влияет на ощущение в мышцах рук, очень важно представлять полный резонированный и теплый звук, потому что представление звучания одинокой и тонкой скрипки создаст напряжение в мышцах. Вы можете использовать тембр скрипа для представления нот до первой октавы вверх, и тембр виланчели для нот ниже первой октавы. Теперь представление окраски звука может заменить представление тембры скрипок и велончелей. И я объясню об окраске через минутку. Но если вы не будете до конца уверены об этом новом звуковом концепте, тогда выбирайте любой тембр для представления носа. Скрипки, виланчели. Но я сама всегда представляю ноты сразу в окраске звука, потому что это дает мне большую свободу, свободу моим мышцам, моей технике, моей интонации. В общем, попробуйте понять окраску звука, потому что если вы поймаете это ощущение, ваши старания не пройдет даром. Что такое окраска звука? Это простая высота звука, представленная в трехмерном пространстве. И если я спою без «и» с окраской звука, вот как это будет звучать. Без окраски. Теперь с окраской. В этом звуке теперь появилась глубина, и в этом заключается вся разница. Небольшой совет. Когда вы представляете и поете окраску звука, убедитесь, что вы не форсируете звук вниз, например, вот так. И когда вы представляете краску звуков вам, не нужно представлять сначала тембр скрипок, или виолончели, или даже фортепиано. Вам просто нужна высота звука, представленная в текстуре воды, этот звук проходит через глубину воды без усилия. Но, как обычно, мы сохраняем движение звука вправо и влево, и глисанда между звуком. Если, например, я спою мелодию на активном окраске звука, то будет звучать следующим образом. Теперь, если вы выберете представлять ноты в этом уроке в окраске звука, прекрасно. Но в этом уроке я все еще буду учить с тембром звука, поэтому просто заменяйте тембр звука на краску. Давайте начнем с гам. Руки раздельно, работай над каждой нотой отдельно. Начнем, как обычно, с вслушивания с... в музыку Малера Пятой симфонии второй части и запоминания, звучания тембров скрипок и виланчелей. До 1 октавы для нас будет разделять ну, примерно регистры для тембров скрипок и вилончелей. Начнем с пения вслух, чтобы лучше ощущать движение звука и представлять позже тембр с движением звука. Например, я пою первую ноту влево и потом все вправо. Затем я представляю ноту в тембре вилончели с движением влево. Теперь переходим к следующей ноте. Я пробиваю ее вправо, и затем я представляю ее в темпе виланчере вправо. Переходим к ми. Теперь приостановите видео, продолжайте работать с остальными нотами вверх и вниз. В следующий шаг – представление всей последовательности нот. Опять я бы посоветовала начать с напоминания, звучания, тембра, велончели скрипок, и скрипок, а затем спойте с движением звука и глиссандо между звуками, чтобы лучше почувствовать движение звука. И последний шаг. Представьте всю последовательность вверх и вниз в тембре вилончелей или скрипок а с движением звука и глиссандра. И если вам все еще сложно представлять звуки таким образом, ничего страшного. Просто пойте больше слух с движением звуков и слушайте больше музыки. Когда идем вниз... Теперь я представляю все линии вверх и вниз. Остановите видео, повторите за мной. Последний шаг – представление звуков во время игры. Я советую играть на беззвучной клавиатуре сначала, потому что если вы будете играть со звуком, вам будет сложно представлять ноты и в то же время э, слышать предыдущие ноты. Поэтому начните с простого. Представьте первую ноту. Сыграйте с правильным движением запястья. Представьте глиссандо к следующей ноте, следующей ноты движением. Note, сыграйте с правильным движением запястья. Следующая нота. Играем с правильным движением запястья. Следующая нота. Играем. И так далее. Выполним то же самое левой рукой, вверх и вниз. Следующий шаг. Возвращаемся к звучащей клавиатуре. Теперь вы представляете звук перед его взятием, слыша предыдущий звук. Я представляю До. Я играю ноту. Теперь, когда До звучит в воздухе, я представляю Ре. Играю Ре, слышу Ре, я представляю На этом этапе вы можете потерять 50% вашего внутреннего слуха. Это вполне нормально, все идет по плану. Руки раздельно.